всем здорово. Я чуть-чуть при этом прильнул к семинару Макситон, поглядеть, посмотреть, что они на рынке Украины представляют. Ну, много так интересненького, как бы сказать, прям что сильно что-то удивило. Сейчас покажу там буквально два материала. Остальное, все, что есть у всех, ну, с некоторыми особенностями. С этим всем мы познакомимся чуть позже. Тут грунты, первичные грунты, эпоксиды. Э, все типы разбавителей, которые применяются э, херово гора лаков, не знаю куда их столько использовать Интересен очень быстрый, попробуем его Это такой вообще быстрый, быстрый На ине можно красить, оно высыхает под инием даже а, И из такого интересного Однокомпонентный грунт э, Который по-мокрому можно дубасить на протиры и так далее Ну, он как бы есть у всех Такое, из того, что больше заинтересовало. Сейчас покажу жижу святую Прям реально святую. Не видел ни разу. По крайней мере, мне ни одна из компаний не показывала такое. Может нету, может просто смысла не видят в этом. Но! Это указано, что филлер. Но это нифига не филлер. Это однокомпонентная шпатлевка. Я ее называю такой жижей, потому что просто интересно. Мы ее вчера так мазанули на тест-карту, когда были на колористике. Ну, там познакомились чуть, чуть Кстати, интересные краски. Самое интересное, это цена, по сути, на краске. Это шпакло. Я сейчас взял тест-карту, мы на нее намажем. Посмотрим, за сколько она, примерно, подсыхает и как она гнется. Это интересно попробовать. Намажем на тест-карту шпателем. А на, ну, на панель ее можно наносить кистью даже. Попробуем, как она намажется кистью, как она намажется шпателем, как она сохнет и как она трется. Во-первых, ее надо вымешивать? Да. Да, любому. Но она сильно не расслаивается. Есть... Ну, она не расслабленная, но я имею в виду в банке вымешал. Да, там. немножко подмешал. Потом, следующий вопрос тебе, как технологу. А, зачем? Ее размешивать? Нет. Зачем она вообще сделана? Это финишная шпаклевка. У них такое видение. А именно почему однокомпонентное? Быстрее, Её... у них есть быстрый грунт однокомпонентный, и у них точно Это так вот же. Это тот, за который я сейчас заварил в банке. Да, да. да. Ага. И точно так же. Не надо вымешивать два, это все делается быстро. Быстрый ремонт. У них просто ездят новые тачки, у них новые машины. Они не понимают, зачем, зачем какую-то бочину в бусе, в которой лег шпаклевать. Просто всё. единственное, что я вижу из преимущества этой шпаклевки перед, допустим, тем же аналогом Дельфин, да, у Пола, mm -hmm. а, тем, что она однокомпонентная. Но да, меня да. знаешь, что смущает? А, как она себя будет вести, когда мы ее сверху покроем каким-нибудь компонентным материалом, ну типа грунта? Без Беспроблемно. Мажется, конечно, приятно. Шпатель, конечно, говно, но... Ну... Блин, но ну она и сохнет. Вот она, по сути, раз ты ее наносишь, она начинает сохнуть следом. Пор нету, это хорошо. Давай, сейчас сюда еще... Вот тут как бы тонковато. Сейчас дальше... Но ну, а на толстый, словно, не рассчитано. Нет, нет, нет, это... Э... Я понял, ну, да. это будем считать толстым, а тут я растяну потоньше. Давай. И попробуем, как она трется. Это чистая, так Подожди, понимаю... Она просто погасла, про... не она рассчитана чисто протянуть поры, протянуть по поры, царапина, трещинка, стандартный как вариант зеленки, который ты пользуешься. Так, это мы оставляем, мы тут будем смотреть, как она сохнет и трется. А на панели сейчас намажу и я хочу посмотреть, как она гнется в среднем, не, не толстом слое. А На пластик можно, нельзя? На, на любые, поверхности наносится, да, без проблем. На прямой пластик можно? Да, ну через грунт. А, ну через, через грунт. Через грунт по-любому. А вот это можно скинуть в банку? Да. Понятно. То есть, по сути, отходов как таковых... Нет, бы, нет. Отходов как таковых... Ну, надо работать быстро, я так понимаю, потому что она реально сохнет очень много... Да, ты же видишь, но ее да. я же говорю, что я, я вот ее первая, когда она заехала, я ее первый раз там нашел себе такой Кистью. Хороший, да. Кистью. Кистью. Да, да, я нашел себе применение, у меня была такой маленький момент в проеме, где не хотелось поклевать, разводиться, я взял тупо кисточку и тупо вот... вот Мелкие но такие замазуют. Просто вот реально, что меня заинтересовало, это то, что просто я такого не видел ни у кого другого. В плане того, а что я не у кого, на Никого такого и нет. Оно есть? может и есть. Но ну, мне может. не И Его особо Оно... никто не видел. Ну, приятно. Харчиком, конечно, растянуть, где-то в проемчик, где э, еще Да, они... Э, с, с, сам завод, почему говорит, что у нее будет довольно минимальная просадка, потому что, вот ты видел, да, алюминиевые зерна, вот такие зернышки да, есть. ну, на камеру этого, может быть, плохо видно, но просто как цвет показывает, но тут реально как мелкий перл такой, да. алюминиевый. Вот, э, вот, вот это как бы как наполнитель для того, чтобы не садилось, для того, чтобы оно Давай хорошо посмотрим, связывалось. посмотрим, сколько времени. 12.45. А, сколько надо, реально? Ну, если очень тонкая там протяжка, 10 минут там это выше головы. Ну, Кстати, такую что? посмотрим. Ну, через 20 да. минут подойдем и посмотрим. Окей. Через 15 в час. Да. подойдем. А, так, и еще попробуем, знаешь что? А, как она себя на растворитель поведет. Сильно быстро она начнет реагировать на него или нет? Ну, окей. На пальце уже начал схватываться. Еще что да. мне понравилось вот здесь покажи. Она ну, реально растягивается. Очень похоже, как тянется дельфин. Он глянец прямо. Да, ну видишь, расстыкается, бан... прям. Да, видишь, на банке то написано, что это, это как бы грунт, филлер. Вот, а, он. да. да. Филлер. То есть, по сути, шпаклевка технически пишет, что это шпаклевка, но на банке филлер. Окей. Пока ждем тогда. Давай все помоем. Прикольно, сука, глянец вообще прям вот. Отсюда прям О, идем, шик. Идем, а тут идем, уже идем, видно, идем. Начинать, где да. только слой сохнет. Хотя нет. сколько сейчас помещений? Ну, градусов 15, наверное, да, есть. Да нету здесь. Нету? нету 15. Я... Так, по шпатлевочке, Ой. Ну, скажу так, откровенно. Сохнет она в толстом слое Херово-херово. Ну, холодно еще. Мы ее кинули около печки. Прошло времени. Да уже нормально времени. Включись. Нормально времени уже прошло. Ну, по крайней мере, все высохло пластину сейчас будем гнуть а это будем тереть. но зато растянулась гладенько гладенько взял специально 280 потому что вот в таких случаях кстати пальцем размазал лучше чем кистью Ну, мне больше нравится именно вот в таких случаях она и интересна основное так бы ее предназначение. Да? трется в муку Ах, одной рукой неудобно. Ну, я думаю, понятно, да? Интересно, кстати. Очень даже интересно. Сейчас мы ее поизнасилуем, вот эту шпатлевочку. Мне интересен, что она может, какой результат дать. И потом возьмем базу и чуть-чуть на нее пшикнем базы. Хотя нельзя, нельзя, напрямую красить нельзя, поэтому не будем, думаю издеваться над ней. Но выводится хорошо, выводится хорошо, потому что на ней нет бугров никаких. То есть у нас все гладко, все четко. Все, вся она высохла. Прям ништяк. Нравится. Давайте с пластиной познакомимся. Не, она треснет, то понятно, но... Ну, нормально, что слушай, не, себе... не треснуло. Себе надо я не вижу смысла ее тянуть, тянуть именно Нет, ее. Ну да, я понимаю. Я не... вижу смысл подмазать ее где-то под решеточкой, а... в туманочке ну, вот там, пальцем если... Пальцем взял Но года. для этого есть шпатля по пластику, как бы. Но она, видишь, ну, вполне терпима. Я не знаю, конечно, как она себя со временем покажет. Но ну, на пластик ты сказал ее нельзя напрямую, да? Напрямую, ну ну... напрямую, не желать. Ну, Давай все-таки ее поломаем. О, пошла. Вот. Все. Ну, то это ты ну так я уже нормально согнул. Ну она просто раз ну, трещина пошла. Ну, он, нет, ну, попробуй, вот ради все, я ее сейчас поломаю и попытаться ее... Ну, она сильно не уходит. М -м -м. Сейчас мы ее... Есть пробулочник, дай мне воздух. Именно в продувочнике. Сейчас мы ее. Ты ну, по сколько? подуем? Ну она в микротрещину пошла. Ну там, где толстый слой, я ее. Она еще не досохла просто в толстом слое. Тут слой, не знаю, миллиметр, наверное, точно. Больше, даже чем миллиметр. Ну воздух ее не должен взять. Она крепенько сидит. А ну. ну я толсто тут еще и навалил. А ну Можно? давай, давай дуй. Не, рвёт. не, не рвет, она не отлетает. Ну, адгезия у нее хорошая. хорошая. Короче, назначение у нее реально вижу в таких проемах. Там, где надо мазнуть пальцем. И огромное преимущество ее это 1К. Уверен, что на нее нельзя красить. Будет базу, рвать. Базу, базу так точно. А ну давай растворительно обшипнем. Это для мытья. Вот она пошла. Не, база не, не канает. База то есть напрямую нет, база а, нет. Однозначно поконтурить порвет, То есть что-то произойдет. Надо подгрунтовать. Сейчас зерны, кстати, вот видно, что они там есть. И вот она сразу... Да, да она, ну... Как сказать... В обратную сторону активируемая. Да. Ее можно разжижить. Да, вот она пошла, все. Ну, ее можно накрыть без проблем. Но грунтом накрыть, там тем же 1К грунтом накрыть, не будет проблем. То, есть, то, есть, то надо... На бэм, этот бэм. этот материал надо с головой применять. Ну, любой не... да, любой материал с головой, не, ну есть просто... материал, к которому все уже привыкли, и знаешь, уже на автомате и шпарят его. А тут надо ну, понимать, что что надо, что не ну надо. Не продукт, ну интересно, сколько он стоит? В двух словах, в общем. <слес> а, интересно тем, что аналогов я не видел. Но они, уверен, я есть. Потому что китайцы, как ну, как, как и китайцы, они у кого-то это сперли. Саму идею, по крайней, мере, по крайней мере, они сперли. Я в этом что-то даже уверен. 7,8 евро, 8 8 евро розница. 8, розница. 8 на 3, 240 гривен килограмм, килограмм. Ну, ее на... шикарно вполне Ей, да, себе ее шикарно очень долго, и срок mm -hmm. в тоже ее, ее много не надо и что-то мне кажется что ты ее даже всю не доработаешь она у тебя все равно на краях банки начнет уже сохнуть ну, значит, в процессе работы но цена цена честно невелика. продукт имеет место жить быть интереснее. вот Он... такое себе возьму ты видел кого-нибудь такое еще у кого они сперли? <связывающие> ну реально, как они, ты думаешь? Они, они не скажут, у кого они ну ты у кого-нибудь видел нет. такой? Я не вот видел. Такой нет. Вот и мне интересно, у кого они сперли саму идею даже, <связывающие> хотя бы. И то, что я знаю точно, что технолог 20 лет работал на Дюпонте. 20 лет был. Я с Дюпонтом мало связан, поэтому что я говорю, я уверен, что китайцы у кого-то эту идею потянули. Ну, Они сами бы это не придумали. но им нафиг. Возможно, не надо. Не знаю, не факт. Ну, материал есть, мы на него глянули. Поэтому берите при нем применяйте. Кстати, еще в России есть материал? Да, в и а, заезжает. Ну все. По другим. В, Россию, в Россию заезжает изи-кот. изи э, это да. то же самое, только в России. Да, да, это, поэтому россияне, у вас это изи-кот, ковыряйте, ищите, да. если интересно. Ну а мы позанимаемся грунтами, лаками, то есть у нас два дня еще есть ну, о чем да, поговорить. Да. да, все, всем пока.